Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю Фагубу Цекимингом Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Возможно ли привязать к мероприятию по информатизации другой объект учета? Привязать другой объект учета к мероприятию по информатизации невозможно. Необходимо создать новое мероприятие на правильный объект учета. Склонировано мероприятие по информатизации на 2020 год с типом создания. Возможно ли поменять тип мероприятия по информатизации на развитие? Мероприятие по информатизации нельзя изменить тип. Ввиду того, что мероприятие с типом развития должно получить новый уникальный номер во Авгуз-Каи. Наименование мероприятия также зависит от типа мероприятия. В данном случае нужно создать новое мероприятие по информатизации с типом развития, а мероприятие с типом создания перевести в архив. Возможно ли пролонгировать мероприятие по информатизации на следующий год, чтобы номер его не изменился? Да. Клонирование мероприятий по информатизации возможно только из текущего периода в следующий. При этом номер мероприятия будет другой. Так как период две тысячи девятнадцать двадцать один завершен, клонирование невозможно.